привет всем сегодня я покажу как сделать часть портмоне для карточек то есть есть несколько вариантов для э, содержания карт в своем портмоне один из способов вот такой мне он более нравится а другие сюда можно вместить в один ряд несколько штук экономит пространство и получается одной толщины портмоне и бывает вот такой вариант в данный момент мне как раз заказали вот такой вот вид мне он не нравится вам скажу Почему? Потому что даже в один ряд, когда вкладываешь карты, и потом складываешь это дело, то получается, что по краям он будет тоньше, а в середине будет толще. Но это еще в один ряд. А если ты их складываешь в несколько, там две-три карточки сюда положишь, то он будет вообще вот окинный. То есть, что попало? Мне совершенно не нравится. Вот те же четыре карты и сюда четыре карты. И будет совсем другой вид. Допустим, вот в таком виде может быть особо удобно доставать, но это сантиметр. Теперь посмотрим эти же четыре карты с этой стороны. Количество слоев портманы одинаковое. Толщина кожи одна и та же. Но расположение и смотрим 6 миллиметров есть разница мне кажется она глобальная практически в два раза но с этой стороны две карты неудобно доставать а отсюда они прямо вот как вот заточенные. поэтому на вкус и цвет все товарищи в интернет так вот перейдем теперь к массиву работы скажем так. Каким образом сделать так, чтобы эти карты не проваливались туда? Надо сказать, здесь у меня еще один карман большой, в который можно вложить много чего полезного. Портмоне не собранный, а только так набросанный. Здесь проходит шов, и у меня спрятана здесь вся моя творческая идея, можно спокойно пользоваться карманом. Каким образом это достигается? Есть на этот вариант несколько идей. Одна из них сегодня будет показана. Что нужно для того, чтобы сделать такой карман? Прежде всего, нужна вот эта вот половинка. На нее будет наклеена вот я приготовил заготовочку вот таким образом вот таким образом. берем я взял кусок подклада то что было под рукой я его немножко обрезал по ширине подогнал так сказать и на этом все она бывает вот этот подклад бывает вообще лучше всего пользоваться а, шелковым бантом он во первых будет по краям обработан обязательно во вторых он имеет уже заданную ширину обычно карта у нас имеет размер вот с половиной сантиметров Плюс нужно добавить до ширины, чтобы она туда свободно входила. Миллиметра по три с каждой стороны. То есть это будет уже 6,5 см. Да? И плюс нужно оставить обязательно расстояние на швы с каждой стороны. Миллиметров по 5-7. Итого общая ширина вот этого кармана будет 7 целых шесть вот у меня в данный момент. 7,6. Ну, плюс при подгонке, возможно, подрезка при проклейке, нескольких слоев в кучку, бывает неточности, поэтому вот в таком а, виде будет само то. С чего мы начнем? Мы начнем с того, что нужно коврик беречь, и поэтому я его ликвидирую, ликвидирую у меня имеется наша ткань которую я даже сейчас обпаливать не буду нет смысла клей уран без резкого запаха но с отличными свойствами он крепко держит устойчив к всяким ко всяким тянущим действиям не боится ничего у меня заглажена всего лишь одна часть ее можно в принципе даже и не заглаживать но раз заглажена значит заглажена я накладываю прямо прямо вот вот так хоп под самый под самый край Прижимаю и этот клей высыхает на воздухе буквально в течение первой минуты. Моя часть кошелька как подготовлена. Значит, пробитые отверстия шаговым пробойником. Пробитые отверстия под карты. Для этого бьются отверстия по краям и прорезается проездь. Он вот тоже не наклеил не туда. Сильно, сильно взялся. Бывает. Мастерство на самом деле не в том, что мастер делает с первого раза, как волшебник, и у него все получается. А мастерство заключается в том, что когда мастер накосячил, может это исправить так, что этого не заметит никто. Я сейчас пока разговариваю. Опять не туда намаза. И это не главное зато мы теперь знаем как снять клей который нам не нужен первый вариант приклеить кусочек кожи из обрезка взятый и этот клей снять второй вариант скатать подождать немножко когда он схватится и скатать его В принципе он здесь мешать не будет поэтому можно его оставить в покое. И приклеиваем теперь нужную часть в нужное место. Дубль 2, скажем так. Так. Все. Главная часть готова. И начинается самое интересное. Клей нужно закрывать, он подсыхает. Как сделать так, чтобы вот эти карты, вот здесь у меня оказались, все на одном уровне? Вот я закрыл, и вот ката бы вот, вот здесь оказалась. А следующий раз опять вот так вот бац, и она бы здесь опять оказалась. Вот здесь. Бац, то есть как с той стороны регулировать глубину нашего кармашка? Делается довольно просто. Делается шаблон из обычной визитки чьей-то. Смотрится Глубина. То есть я поставил карту, посмотрел докуда она должна дойти. Карта должна у меня в данный момент дойти вот до сюда. Вот до сюда вот дошла. Я ее взял и загнул. Теперь в каждый карман я буду вкладывать вот этот шаблон. И с обратной стороны у меня обязательно при упоре образуется как раз то место, где нужно сгибать. Я согнул. И тут два варианта. При себе держать утюг и проглаживать. Второй вариант. Обойдемся и без утюга. Сэкономим электричество для страны. Положили шаблон. клей, закрыли, подтянули плотненько обе стороны, наложили, наложили и прижали. Вот таким образом. Достаем шаблон, здесь у нас, здесь у нас образовалась вот эта вот линия сгиба, линия склейки, вкладываем шаблон в новую щель, в очередную, симметрично расположили по краям. Берем палочку от нашего детского автомобиля. И детский автомобиль нам снова помощник. Автомобиля уже давным-давно нету. Но он работает. Шаблон прижали. Положили нашу ткань прижали вот эту часть можно прошивать сразу но если вы будете делать э, каждый этап отдельно то есть вот мы сейчас проклеим сразу дык, дык, дык, дык, несколько штук проклеили дык-дык-дык и идем дальше так, операции будут одна за одной, друг другу не мешая, и общий счет времени будет в вашу пользу. Вы не будете отвлекаться на разные операции. Это вычислили еще английские ученые, когда создавали булавочное производство, оно было первым конвейерным производством в мире. То есть английская булавка. Оттуда по образу и подобию были взяты все конвейеры, в том числе и мой. У нас, конечно, масштаб не тот, но все же. Если вы будете отвлекаться на каждую деталь детально, здесь вот я уже клею вообще не жалею. Это у меня последняя проклейка устанавливаю шаблон на место натягиваю ткань и примазываюсь примазываюсь примазываюсь примазался все наша наборная часть готова можно проверять наши карточки первая карта провалится но она упрется в основной шов вот здесь поэтому на нее можно обращать не обращать внимание вторая карта у нас уперлась третья карта у нас уперлась четвертая карта у нас уперлась Действуйте по образу и подобию, и у вас будет всемирное счастье в душе. Это самое главное. Дай Бог вам здоровья, подписывайтесь на мой канал.